Hello people, с вами как всегда Мугивара и добро пожаловать в новый видосик по дуэлям. Сегодня у нас будет новая карта, называется она Шахмат Ниндзя, прикиньте. Добавили, ну как бы дуэли на постоянку и добавили еще плюсом кучи карт. Сегодня вот такая вот, не знаю, она, ну в принципе очень много стенок, идеально подходит для метателей. Давайте попробуем сейчас составить пик и ну как бы начать отыгрывать, выигрывать. А перед началом хотел бы вас попросить подписаться на канал и поставить лайкосик. Но перед предыдущим роликом вы собрали очень много лайков и подписок на мой канал. Огромное вам спасибо за это. Мы потихонечку движемся к тысяче подписчикам. Все благодаря вам. Спасибо большое. Просто обожаю вас. Так, что мы будем делать с нашим пиком? С самого начала хочу сказать, что здесь нужно взять контур. Какой-то пик против метателей. Ну, мне кажется, Мортис здесь идеально зайдет. Мортис против метателей. И сразу же нам дает Тика, Барли, база. База, не знаю, сложно будет э, выиграть на Мортисе. Тем более у меня он без герсов. Если вы э, увидели, заметили, я вообще без герсов гирс, без сижу играю на персонажах. Что на базе, что на Грее. Ну, Грей вообще мне 9 уровня. Вот, не хватает немножечко... Нет. Кстати говоря, в этом видео Мне кажется, у меня будет лагать интернет Что-то в последний раз Он у меня, вот как сейчас Подлагивает, и из-за этого я не смог Сейчас добить его просто Ну у него есть бомба, я не знаю, что мне делать ТГГшечка, наверное А да, у меня просто не хватает ХПшечка дойти до него Ладно, на базе, я думаю, сейчас мы справимся с, эти, с этой проблемой. Тем более, там раскрытая стеночка. Закидывает он, конечно, грамотно все. Попадает каждую тычку. Ну, мы сейчас попробуем. У нас хп много, поэтому можем так получить много урона и в целом запушить его. Вот так вот мы просто заходим к нему в притык и, и убиваем. Против базы, кстати говоря, очень сложно мне сейчас будет. На бастере против таких персонажей, вот прям вообще, не знаю, как, как отыгрывать. Надо через гаджет попробовать. Uh -huh. Так, я попробовал тычкой. И найс, он еще, кстати говоря, ульту потратил. Найс, мы базы, кстати, забрали. По его глупости, наверное. Так мне обычно выигрывают базы. Ну, против Барлея, кстати говоря, возможно выиграть. Если только он не станет за стенкой вот снизу. И там зона будет вообще... Долго до него доходить. Меня быстрее заберет. спустя за свои атаки. Не знаю даже, что делать. Напишите, кстати говоря, в комментариях, как вам эта карта понравилась или нет. Мне, честно говоря, пока что она не особо нравится, потому что здесь... Использовать только можно метателей и каких-то вот быстро передвигающихся бравлеров. Это на самом деле не очень камельфон. Ну вот как сейчас, просто я ничего не могу сделать. Парли стоит за стенкой, хилится за своей пассивкой. Еще мог бы и хилочку свою взять, гаджет. Спокойненько. Ну ладно, мы еще на Грей, я думаю, перетелепортнемся к нему впритык и убьем. Это вообще легко. Ну, у меня девятый уровня, Грей. Дамажит по 1624. За две атаки я не смогу убить Барли. Если бы у меня было бы 11 сил, то это было бы легко. Вот поэтому, блин, вот прям не хватает конкретно таких монет на моем аккаунте. Буквально таки 5000. Найс. Все, просто заб забираем его, Барли, на автоатаке даже. Выиграем первую каточку. Приемная дочь. Да, тут, конечно, некие поражающие просто создание. Так, ну ладно, первая карточка зашла. Мне кажется, здесь Мортис идеально зайдет, если только, ну, нормальных перцев взять. Ну, посмотрите. У меня все на 800. Я потихонечку добиваю браллеров. А, вот, смотрите, у меня уже 51 тысяча. Рекорды ставлю, сижу. Всех добиваю на 800, потом буду пушить до 900. Пока что 30 ранг не особо... Мне сейчас нужен, потому что на него нужно очень много времени и усилий потратить. Тем более, надо подобрать прям хорошую мету. И с новыми картами это сделать практически сложно. Не всегда получается за один день апнуть 30 ранг. Тем, тем более, на одной карте. там не знаю. Для меня это пока что сложно. Поэтому, сорян, если вы хотите там увидеть 30 ранг, ночка повременить придется. Заметил меня. Ну, не знаю, эта карта какая-то странная, реально. Я, кстати, убил Динамайка легко. Даже, ну, внимания не обратил. Mm, да, здесь, конечно, можно было его забрать. Думаю, мне больше шансов не, не представится. Ну, мне хотя бы ульту поднакопить. Нет, тут вообще без вариантов. На базе. Давайте пойдем направо. Я думаю, он к нам пойдет. Как в прошлый раз. Притык. Да, и он здесь просто оказывается. Мы его в притык забираем. По два косаря у не дамажит. Бастер. И я его быстренько забираю с трех тык. У нас остается... Эдгар. У нас прыгает. Немножко неуклюже. Эдгара вообще в притык невозможно убить На бастере, это уже и так понятно Потому что он хилится У него плюсом ко всему щит У этого Эдгара Возможно таки будет И суммарно у него там Не 6000, как можно было бы предположить А наверное даже 8-9 Потому что он хилится просто бесконечно От атак Очень сложно его победить на бастере Потому что у бастера максимум урон В притыке 6000 Обалдеть. Кстати, мы просто выиграем. Не знаю, почему Эдгар прыгнул как-то странно. Мы, ну, его, получается, и выиграли каточку. Две игры подряд выиграли? Это с... Ну, просто с ума сойти, да? Не ожидал, что моей скиллухи хватит, чтобы выигрывать таких противников. Тем более у меня кубки 780... 770 на Мортисе, ну, соответственно, подбирается по его кубкам, по самым высоким. Так, ну здесь... Просто, мне кажется, надо умереть на... Да, еще счетную точку не дал, получается. Здесь, получится, надо умереть на Морти, потому что, ну, невозможно на нем выиграть. Тем более, у меня без гирсов атака вообще какая-то слабая. По 1300. Не знаю, мне кажется, этот меня выиграет, Эдгар. Блин, у них еще и гейл. Обалдеть. У меня остается только Грей. Ребят, поддержите лайкосиком. Я не знаю, что мне делать на Грее. Единственная попытка остается. Единственная попытка. Но у меня есть три гаджета. И мы, получается, забираем его просто на, не знаю, на автоатаке. Я с помощью качества его забрал. Повезло. Реально. Так. Хилки, палки Фу. Я думаю, он сейчас заберет. Просто на автоатаке бывают такие случаи, когда вблизи даже не попадает. Сейчас прям мне реально повезло. Урон он просто оттолкнул меня и... Небольшой урон нанес. То я не знаю, кстати говоря, насчет Шелли. Играет ли она с аптечкой или с замораживающим, замораживающей пассивкой. Давайте раскроем карту. А, все равно мне пока что не пригодится пока, потом этот гаджет. Он тратит гаджет. Нормально, так попадаем. Вот, вот лаги, Вот я серьезно мог бы сейчас проиграть. И мы просто выиграем на грей три раза. Прекрасно просто. головы. Ну, такие вот никнеймы прекрасные. Нормально. Ну, если, короче, вам понравился этот видос, ставьте лайкосик. И всем спасибо за просмотр. Вот такая вот карта. Всем удачки, всем пока.